Тихое место в лесу, у леса, с одной стороны река, с другой стороны гора, зелень, природа. Эко-отель клубного формата и состоит всего из 12 домов, предназначенных для сдачи в аренду. У каждого домик будет своя собственная терраса, большая терраса, минимум по 25 квадратных метров. Никаких доплат. Просто платите за домик и получаете готовый бизнес. Привет, уважаемые прекрасные телезрители! Мы находимся сегодня в Сочи, как обычно. И я нахожусь у реки. И здесь у нас, знаете, что будет у реки? Признаюсь, классный, премиальный эко-поселок под названием Эко-Ривер. И я иду сейчас туда, дабы вам показать само великолепие этого местоположения. И, естественно, вы увидите ход строительства нашего Эко-Ривера. Смотрим теперь сюда, дорогие друзья. Красота будет Неимоверное, неописуемое, тихое место в лесу, у леса. С одной стороны река, с другой стороны гора, зелень, природа. Вдоль горы стоят домики, примерно как здесь. Показываю. Так, видно, нет? Не, похоже, вам плохо видно. А, вот видно теперь. Отсвечивает плохо видно, но более-менее уже понятно. Видите, да, домики у горы. Так, видно, нет? Блин, как же показать-то, а? Ну, короче, я лучше ставлю презентацию. Домики 1, 2, 3, 4, 5, всего 12 домиков. Здесь строится круглогодичный эко-отель высокого уровня со своим каворкингом, лесным рестораном, банями, спас, залами для практик, ретритов и развлечений. Дорогие мои, это будет уникальная вещь в Сочи, реально. Домики будут располагаться вот так вот, вдоль горы. Домики разных площадей, но в среднем все домики будут площадью Сейчас, две секунды, я вам скажу, чтобы не соврать, а правду, 60 квадратных метров. С этой стороны у нас будет своя собственная набережная. И мы идем, дорогие участ... дорогие друзья, по нашему участку. Вовсю ведутся строительные, ремонтные, монтажно-демонтажные работы, подготовительные, в том числе буровые. Прервали меня звоночком, и я решил, дорогие друзья, поехали по новой смотреть наш Эко-Ривер. Продолжение. Еще раз говорю, домики будут располагаться вдоль горы. Здесь у нас будет коворкинг, ресторан, детская комната, конные прогулки, прогулки на квадроциклах. Домики будут иметь, в каждом домике будет иметься джакузи на террасе. У каждого домика будет своя собственная терраса, большая терраса, минимум по 25 квадратных метров. Все это вот у этой горы в лесу среди бамбука. Дальше. Вся территория выглаженная, ухоженная, вылизанная. Два вида бань. Грубо говоря, русская, финская. Прогулочная набережная реки с купелями. Бани. Две бани. С возможностью прыгать в реку, купаться. Естественно, будет сделано углубление. Далее. Видите, сейчас идет усиление всего участка. Вычистка и подготовка. На данный момент, видите, делаются сваи для того, чтобы закрепить все это удовольствие. Закрепить все это удовольствие для того, чтобы усилить сам участок. Я иду именно уже по территории Эко-ривера. Смотрите, какие масштабные работы проводятся. Буровые. Везде идут выравнивания, подготовительные работы. Давайте буду выходить отсюда. Нагнали техники. На данный момент это одно из самых интересных предложений в городе Сочи с окупаемостью лет. Глэмпинг парк Здесь у нас набережная Не забываем, дорогие друзья Глэмпинг парк Эко Ривер Находится под управлением Отельного оператора Здесь будет свой отельный оператор Который имеет опыт По сдаче таких вот Эко поселков На данный момент И это чистый ежемесячный доход От сдачи в аренду От 200 тысяч рублей в месяц Данная доходность приведена на основании проведенных аналитических данных, отчетов, прогноза доходности подобных эко-поселков. За пример это глэмпинг лес. За пример взят, за основание. Он похож по типу и по образу, полностью точная копия. Забейте в интернете глэмпинг лес. Реально, окупаемость, окупаемость 5 лет. Эко-отель клубного формата и состоит всего из 12 домов. Предназначенных для сдачи в аренду банки с купелями Купели на территории банки, на террасах Плюс купели непосредственно с купанием в реку Все коммуникации свои собственные Ну, включая даже свою воду, как говорится Вот там уже пробурена скважина Видите, идет непосредственно монтаж Своей собственной скважины Большущая, огромная территория Под горой В черте города Где можно в черте города найти что-то подобное Все домики Идут у нас площадью 60 квадратных метров, и они уже, вы покупаете домик под ключ. Ремонт, мебель, техника, премиальные бархаусы. Сейчас я точно скажу, не ошибся ли. Премиальные домики, они, конечно же, это чисто арендный бизнес. По аналогии с апартаментными комплексами, площадь каждого домика 60 квадратных метров, плюс 21 квадратный метр с подогреваемой купелью. Будет разница небольшая. Будут домики стандарт, будут домики люкс. Отличаются будут они уровнем отделочных материалов. Дополнительно для развлечения гостей будут у нас на территории АК-отеля спа, банный комплекс, купелью, ресторан, шведская линия, беседки для отдыха и рыбалки, детский развлекательный центр. Вот туда дальше продолжается наша территория. Но я уже не знаю, смогу ли я туда пойти или нет. Также у нас, дорогие друзья, здесь будет оборудована площадка для йога и ретрита. Бассейн будет свой, собственный бассейн здесь будет. Большой бассейн в лесу. Вот немножко сюда поднимусь. Дополнительные развлечения для гостей. Эко-отели, катание в лошадях, пешие маршруты в горах, квадроциклы и прочее. Свой трансфер на пляж Чкалов. Общая площадь участка более 35 соток, дорогие друзья Вот она, наша собственная скважина Нам нужна вода для строительства Еще туда у нас продолжается земельный участок Вот это все будет ломаться, разбираться Расположены мы в микрорайоне Кудепста В окружении леса на берегу реки Так что, дорогие друзья, здесь реально Кратчайший срок сдачи, это первый квартал Срок сдачи и запуск всего проекта Первый квартал 23 -го. Все здесь у нас капитально, надежно и все домики будут передаваться в собственность. По договору купли-продажи в итоге вы оформляете свою собственность и зарабатываете на прекрасном пассивном доходе. Зайдите, посмотрите «Глэмпинг кемпинг «Кэмпинг-глэмпинг», и вы здесь увидите то же самое, <coughs> только еще лучше. Это самое начало. Многие не верят, когда начинается проект. Но когда проект реализуется, многие думают, где я был раньше. Поэтому, если вам нужна информация по этому сумасшедшему, интереснейшему проекту, мой номер 8-918-880-07-47, звоните, пишите, ну и не забывайте комментировать, подписываться и ставить лайк. Поселок только набирает обороты. Есть большая беспроцентная расстрочка. Звоните мне, дорогие друзья, пишите. Ну и не забывайте подписываться и обращаться, само собой разумеется. Первые домики... Первые шесть домов уже встанут вот здесь в феврале. Домики будут просто... М -м -м, песня. Домики заводские. Делает специализированный завод, который занимается такими домами. Еще раз говорю, никаких доплат. Просто платите за домик и получаете готовый бизнес. Здесь скоро будут очереди стоять. Буквально годик всего-то потерпеть. Надо. Время пролетит быстро, вы же знаете. Время летит очень быстро. А места здесь прекраснейшие, красивейшие. А вам желаю всего хорошего, дорогие друзья. Я думаю, обращайтесь ко мне. Ну и не стесняйтесь. Покупайте. Пока есть вариант зарабатывать и жить на пассивном доходе. В городе Сочи Эко-Ривер. Классные дома ждут вас. Ну и само собой разумеется, мой номер. Звоните, не стесняйтесь. Экоривер ждет вас. И я. Увидимся. До скорой встречи. Пока.